дорогие подписчики и случайно заглянувшие на огонек разгорающийся в доме мошенников вы спросите почему реквием я не знаю Предчувствие такое будто эта траурная композиция сегодня наиболее точно отвечает настроению рассказов о плутах из курска они и жени и о том долго ли еще просуществует их совместное детище однако не будем торопить события и позволим конторе рога и копыта схлопнуться самой а сами останемся сторонними наблюдателями за событиями, приведшими наших кислых друзей к такому печальному концу. Событий этих много, и все они продиктованы жаждой легких денег и жадностью. Об одном из многих подобных событий я и хочу сегодня рассказать. Назовем его «Краснодар. Кидок очередного партнера». Ну и давайте распечатывать свои пакеты с попкорном или кто что заготовил. О существовании этого города Аня и Жены знали давно, возможно, со времен школы. И уж точно известно, что минимум с 2014-го нашим плутам открылось не только географическое положение этого города, но и скрытый в нем потенциал. В том достопамятном году, в самой его середине, наши хитрованы умудрились продать свою первую франшизу, положившую начало многолетней незаконной деятельности по продаже нерабочей франшизы под видом образовательных услуг. Покупателям оказалось ООО «Респект реклама», приобретшая вожделенное право владения интеллектуальной собственностью аж на 5 лет. И целых два года из вышеназванных пяти общество это мучилось с этим продуктом, пытаясь прошибить стену нежелания видеть его на кнопках своего города. Но неравная битва была в стреском проиграна суровой действительности, полностью опровергающие величивые заверения Ани и Жени, и вожделенное правообладание было заменено на не менее вожделенную свободу от уплаты роялти. Некоторые из вас решили, что это смутило наших кислых друзей? Отнюдь. Спустя пару месяцев настырные учредители мутного ООО нашли очередного покупателя на уже поимевший статус подпорченного продукт. Это был не первый, но и далеко не последний добропорядочный приобретатель, поверивший россказням хитромудрых продавцов. Вот на нем я и предлагаю остановиться поподробнее, так как из многочисленных официальных и неофициальных владельцев этого чудо-бизнеса в Краснодаре с ним мы связались первым. Здравствуйте, Анзор! За сколько вы приобрели франшизу «Реклама на кнопки? Четыреста тысяч Первоначальное. А, а что значит первоначальное? Потом вы еще... А, потом вы имеете в виду роялти вы платили еще? Да, да, да, да. Вы все эти два года платили роялти бизнес-медиа? Пока не зарегистрировали меня официально. Я не платил. После регистрации а, как бы попросили как бы уже оплатить, начать работу и пришлось оплачивать. А, не начиная работу, хотя не получилось договориться сразу, с, а, ну, у них а, свои, как бы, типа, тренинги или занятия, как назвать их, а, как работать, как заключать договоры, вот такие, как бы, а, мини-тренинги а, такие были, ну, обучающие семинары, типа. А, ну, мы, я их слушал, а, с ним как бы общался, но почему-то конкретно договориться не удалось к сожалению. А вот в этом и заключается, собственно, супер обучение, стоящее в данном случае около полумиллиона, а в иных случаях и по несколько миллионов. Вот за это и берут деньги наши учредители этой ООшки и по совместительству рассасывателей межпозвонковых грыж. Но это не самый интересный момент в рассказе Анзора. Давайте дослушаем его дальше. Ни с одной управляющей... компании. Не Ни с одной? Ни с одной. Ну, как бы условия, как бы оплаты не подходили разных сторон. Основная причина была в том, что управляющие компании полностью не могли на себя взять ответственность, чтобы я мог разместить эти а на они ссылались на дома. С этим столкнулись очень многие доверчивые покупатели, если не большая их часть. Управляющие компании не готовы за те копейки, которые определила им в бизнес-плане Харитонова, брать на себя ответственность перед жильцами за размещение этих конструкций. Большинство же из них вообще не идут на контакт ни за какие деньги, так как не хотят проблем. Они просто отсылают наивных собственников этого супербизнеса к жильцам за сбором 66% подписей. И все. И, оказывается, до меня еще был договор один точно, Я не знаю, больше было или нет. С Краснодаром. Вот, у меня, я считаю, что они мне должны были сообщить, что уже кто-то пытался поработать в Краснодаре, не получилось. И более того, я после его узнал, что они еще, по-моему, еще судили с ними. Mm -hmm. Это я после его узнал за, за, от посторонних людей, с кем пытался да, заключить договор. Я ходил по этим управляющим компаниям, через, как бы через них узнал, что уже ранее с такими предложениями к нам обращались, и вы первые как бы вот так и так. Да, у бизнес-медиа это такой характерный почерк их работы, они никогда не говорят новому покупателю, что уже кто-то пробовал и что не получилось, что вот были там-то, там-то проблемы, они бы могли это говорить, чтобы облегчить, зар... облегчить труд нового покупателя, который уже будет знать, что вот здесь вот там надо так вот поступить хотя бы могли давать телефон, свяжитесь пожалуйста, но нет, они Барнаул там они продают уже четвертый либо пятый раз и никто не знает, вот сейчас э, я разговаривал с человеком, который хотел купить Барнаул. Он даже записал разговор, где менеджер ему говорит, что нет, нет, у нас не было никого в Барнауле, вы первый. Хотя Барнаул уже три раза продан и три раза расторгнуты договора. Да у нас это, в городе покупали или не покупали, есть у нас? то забыл Нет. А вот и те многочисленные города, которые наша сладкая парочка продает. Первый раз. А вот эти же города, зарегистрированные на сайте ФИПС и расторгшие свои договора. Среди них вы можете обнаружить многочисленные совпадения, указывающие на далеко не первую продажу. И что примечательно, многие совпадения будут находиться среди городов, якобы успешно работающих на этом поприще. А вот как Харитонова подводит своих покупателей к тому, чтобы склонить их отказаться от приобретенного товара в пользу следующих покупателей. Анзор, скажите, пожалуйста, а кто предложил расторгнуть в конце концов договор? Вы вышли с этим предложением, что у вас ничего не получается, давайте расторгать, или бизнес-медиа? 100 тысяч расходов попросил отдать мне отсрочку а написал официально письмо им uh -huh. а с предложением чтобы как бы, дать отсрочку пока я не нашел работу пока не, даст, не начнет прибыль приносить этот проект мне тогда я без проблем готов оплачивать они отказались сказали что мы не будем ждать найти клиента. По Краснодарскому краю они владеют. Алексей был, по-моему, да, у меня еще телефон еще, его сопнился Они купили Новороссийск, Сочи, хотели, как бы, Краснодар тоже купить. связались со мной. Мы, как бы, за цену обсуждали на уровне обсуждения, как бы переговоры шли, Потом они тоже отказались купить Краснодар, потому что у них у самих как бы ничего не получается в этих городах. А это они же на сайте Авито спустя год, перепродаваемые курскими соловьями по очередному разу. Меня не даже об этом. в одном из ближайших выпусков я покажу программу мотивации менеджеров присланную мне одним из сотрудников бизнес-медиа из которой зрителю станет понятно почему эти менеджеры заинтересованы в поиске нового покупателя на город с первых же дней после продажи горе франшизы а с... не а знаете сейчас эта франшиза в краснодаре работает или не работает сегодня. крайней я не видел. А, а я вот эти Друзья, два я бизнесмена я уверяют, иди. что иди. ситуация иди. развивается иди. в противоположном иди. направлении. Предлагаю зрителю иди. самому иди. определиться иди. с тем, кому иди. из этих иди. людей иди. верить, а кого иди. заподозрить иди. в обмане. Спустя месяц Анзор пояснил, что ему так и не удалось выявить те районы или дома в Краснодаре, где расположены конструкции горе изобретателя Живенкова. И Город не маленький, и, может, в каких-то районах где-то они что-то повесили. Я точно сказать не могу, что они висят, не висят, но то, что охотно подписывают, это неправда. А вот вы, что считаете, если бы бизнес-медиа дало вам отсрочку, получилось бы с этой франшизой заработать, можно ли это расценивать как интересное вложение денег в бизнес? Или вряд ли? Ну, на, на начальном этапе, когда с ним общался, я надеялся на что-то. Я сейчас, сейчас уверен, как бы, это, как бы они, по крайней мере, об этом узнали, что этот проект... Не будет развиваться так как они рассказывают у них со многими были проблемы они должны были об этом сообщить и мне и другим партнерам с кем они заключали договора mm -hmm. на начальном этапе mm -hmm. если mm -hmm. я, я допустим допускаю что у меня если у одного не получалось бы тогда да это проблема Моя проблема. А там, получается, у многих такие вопросы и да. одни и те же проблемы с управляющими компаниями и собственниками домов. От... Да нет, там проблем намного больше. Просто это то, с чем столкнулись вы. Мне не дали работать лифтовые компании. И есть еще города, в котором лифтовые компании запретили этим заниматься. Потому что... Не... потому что Ростехнадзор не дает разрешения размещать это на кнопки лифта есть компании которые перестали работать потому что э, очень большой вандализм есть э, по причине э, отсутствия рекламодателей э, повесили с управляющими все вроде нормально рекламодателей нету ни одного они за эту цену не идут здесь проблемы -то не только с управляющими здесь проблемы везде куда не ни... Плюнь, здесь везде проблемы. Поэтому, да, проект этот абсолютно нерабочий. Бизнес-медиа об этом хорошо знает, потому что самолично расторгли договора более чем с 50 э, франчайзи. А из тех, кто не расторгшие договора, там тоже большинство не работает. Я с ними связывался. Они значатся на сайте ФИПС как работающие партнеры, которыми бизнес-медиа козыряет, что вот у нас есть партнеры, у нас партнеры, но на самом деле они уже давно не работают. Спасибо большое, что уделили время, что побеседовали, рассказали, как у вас Всё, на самом спасибо деле. Спасибо вам, угу. удачи. Угу. Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, Анзор оказался среди тех, кто по различным причинам не успел присоединиться к коллективной жалобе. Вот как выглядит его письмо с просьбой добавить его подпись к прочим обманутым Харитоновой и Призываю остальных пострадавших последовать примеру Анзора. Сейчас очень важно не дать злоумышленникам уйти от уголовной ответственности, иначе пострадает гораздо больше людей. По сведениям от общих знакомых, супруга Желенкова, отметившись в многочисленных фиктивных договорах на образовательные услуги, также рассматривает возможность запустить хоть какую-нибудь франшизу. Угадайте, смогут ли покупатели вернуть свои деньги, переданные Желенковой? Предлагаю обсудить это в комментариях. Что ж, на этом попрощаюсь и я со зрителями до нового выпуска. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и шлите свои истории знакомства с предполагаемыми мошенниками Харитоновой и Желенковым. Увидимся в ближайших видео.